Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для раков на вторую половину июля 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Под колодой. под колодой у нас карта императора. Ну что ж, старший аркан представляет знак зодиака Овнов. Это карта человека статусного, карта человека постарше, может быть, даже отца, или, например, управляющего какой-то компанией, или человек, работающего в, поли... в администрации, может быть, занимающийся политикой. Еще карта, знаете, такой позыв нам, карта контроля, говорит о том, что мы должны взять ситуацию под контроль или свою жизнь под контроль. Не давать кому-то контролировать нами, а сами направлять свою ситуацию, свою жизнь туда, куда нам надо. Ну, давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. Тема двух последних недель для вас Король Пентаклей. Предпоследняя неделя и ваша первая карта Двойка Кубков. Восьмерка пентаклей, пятерка кубков и тройка кубков. Последняя неделя июля, и у вас шестерка кубков. Карты Ирофанта, рыцарь кубков и четверка посохов. Ну что ж, тема, тема, король пентаклей. Король пентаклей это мужчина элемента земли, девы, тельцы, козероги человек, когда что-то связано с землей, это такой, знаете, вот ответственность. Человек, на которого можно положиться, люди с обычным таким аналитическим умом, правильно обращающиеся с деньгами, то есть умеют их заработать, умеют их вложить правильно, умеют их даже потратить правильно, либо это человек, работающий с деньгами, это может быть банкир, может быть, бухгалтер, может быть, финансист кто-то, а вот если вы мужчина, независимо от знака, ну, естественно, это расклад для раков, то, может быть, вы, вы просто, у вас хорошие доходы, вы обеспечиваете, вот по этой карте для женщин, может быть, вот рядом с вами такой мужчина, это может быть вашим партнером, человеком обеспеченным, человеком с деньгами, держащим вот такую вот э, пентаклю в своей руке. Ну и э, э, замечательные карты двойка кубков и восьмерка пентаклей давайте начнем с практической точки зрения потом уже поговорим про любовь тут хороший союз бизнес я вижу два человека э, вместе открыли какую-то мастерскую какое-то дело свое и вот вы качаете эти монеты то есть вы зарабатываете причем э, вы мастер своего дела, то есть к вам обращаются, вас рекомендуют, все хотят, чтобы работу выполнили вы именно, потому что вы вот, может быть, перфекционист в своем деле, педант даже, и полное взаим взаимопонимание с вашим вот этим вот бизнес-партнером. Но если это любовь, то тут вот у нас душевный союз, когда два человека понимают тоже друг друга с полуслова, когда э, могут вылить душу свою, человек поймет, выслушает и как бы разделит с вами любую проблему». А этот человек, который рядом с вами, вот именно все проигрывается, как король Пентакли, он мастер своего дела, он зарабатывает, он э, постоянно на работе, он ответственный, вот как мы говорили про короля Пентакли, он ответственный работник, у него хорошие доходы, хорошие заработки, ну, замечательно, то есть серьезный, серьезный человек. А... Кто-то из вас оплакивает до сих пор какие-то прошлые потери. Потери могут быть финансовыми, либо могут быть эмоциональные потери. Может быть, вы расстались с кем-то, но до сих пор как бы оплакиваете эти отношения. Карта вообще такая позыв, что «хватит плакать» над пролитым молоком или над пролитым вином уже не соберешь. Надо uh, концентрироваться на настоящем и будущем, потому что позади вас еще две полные чаши. То есть есть еще чего ждать от жизни. То есть если это были потерянные финансы, финансы будут. заработаете еще деньги. Если это были отношения, то будут еще, будете еще, будет еще. Любовь будут вас любить, вы будете кого-то любить. И тут же рядышком такая карта тройка кубков. То есть... Uh, Окружить себя э, друзьями, близкими людьми и хорошо проводить время с ними. То есть, легкость такая вот от этой карты. Знаете, праздник после сбора урожая. То есть, да, было что-то, но пар... хватит плакать, давай будем развлекаться. Вот так. Развлекаться э, в кругу друзей, близких, э, людей, с которыми вам хорошо. Последняя неделя, во-первых, крещение. Я вижу, у кого-то, может быть, кто-то крестит, ребенка будет, потому что карта Ирафанта такая религиозная карта, и дети тут же рядышком, может быть, крещение. Ну, в любом случае, дети будут радовать, если вопрос детей стоит вот в последнюю неделю июля, дети будут приносить радость. Еще эта карта человека из прошлого. Может быть, вы свяжетесь опять с этим человеком. Могут, могли бы быть вас, может быть, у вас были отношения. Либо вы просто уже пересекались где-то по жизни. Может быть, это человек с... вы работали когда-то вместе, учились где-то вместе, с друзьями были или еще что-то. Объявится вот этот вот человек, причем с добром. Как бы ваши отношения не развивались, какими бы они ни были, тут все, карта вообще такая, знаете, добрая, позитивная. Почему тут карта иерофанта? Я сказала, для детей это может быть крещение ребенка, если это человек из прошлого. В данном случае карта благословения на этот союз. Во-вторых, это карта делайте все, как вам сердце приказывает. То есть по своим, то есть если вам человек говорит, давай воссоединимся, давай опять начнем заново, вот что вы считаете правильным, вот карта вот этих вот моральных устоев? Если вы считаете это правильно, если вы считаете, что человек заслужил, то можно, но если это идет вопреки вашим всем каким-то вот, э, душевным каким-то чувствам, устоям и всему остальному, то не делайте этого, не надо, не обязательно, если вас просят делать что-то, если это идет против вашего желания. Но проситься будет, это однозначно, король кубков, говорить о своих чувствах, говорить о любви будет, будет, будет, соблазнять вас будут, будут, это однозначно. Ну, я еще раз говорю, карта Ирофанта может говорить, что это благословение вам на ваш союз, то есть тоже все вполне возможно, и стабильность, потому что четверка Пентакли – посмотрите рыцарь кубков с предложение руки и сердца и тут же рядом четверка посохов, подготовка к свадьбе обучение стабильность жизнь семья что еще тут добавить? Единственное, что хочется как-то э, интерпретировать для людей, у которых э, которым любовь не ваша тема, например, но тут, если, может быть, у кого-то дети с детьми, вот я вам как сказала, тоже благословение ребенка, э, какое-то может быть позитивное. В любом случае рыцарь кубков, он всегда в этой чаше держит какие-то позитивные эмоции. Это могут предложить работу. Может, что-то, какая-то новость очень такая, которая обрадует вас, вы получите. Рыцарь кубков может быть молодым человеком элемента вашего Воды, рыбы, раки, скорпионы. То есть ваши стихии. Вы у нас рак. Так, раки. Так что, может быть, кто-то из вас делает предложение кому-то, кстати. Ну и вот оно. Тут, кстати, если это не свадьба, свадьба может быть ваших детей, ваших внуков. Может быть, юбилей какой-то, празднование чего-то. Новоселье может быть по этой карте. Четыре угла, то есть дом, стабильность. Вот это вот. Кто-то съедется вместе. Если вы только начали отношения, вы, может быть, вам сделают предложение поселиться вместе, попробовать пожить вместе, это очень как бы актуально в современном мире, прежде чем жениться, играть свадьбу, пожить вместе и прижиться, вот это вот. Тоже все очень как-то позитивно, очень позитивно. Давайте посмотрим, что добавит карта Ленорман к этому раскладу. Карта Туч. Карта башни, но в данном случае это какой-то офис и карта собаки. Ну что ж, тучи рассеиваются, и за туч выглядывает солнышко. Тучи бывают в нашей жизни, какая-то серость, какая какой-то туман может быть, какая-то ситуация туманная. Но наконец-то выходит солнце, тучи рассеивается, становится как бы более ясно все, более стабильно, более позитивно причем вот это вот может быть связано что-то с какими-то документами, если это брак, то тут может быть регистрация брака не в церкви, а вот именно вот не венчание, а именно вот регистрация такая вот в ЗАГСе или еще где-то. Это вот эта вот администрация. И карта собаки, близкий друг. Кто-то поддерживает вас. Карта поддержки друга такого, близкого друга. Кто-то рядом с вами. Вот эта вот поддержка рядом с вами. Смотрите, как он держит вот этот вот поводок, который вот он прям... То есть помощь. Помощь и поддержка для вас. Близкий друг или подруга. Следующая карта у нас «Оракул мудрости» для раков. Во воображение. Ну вот включайте свое воображение, куда оно вас заведет, вот туда и как бы следуйте за ним. Пусть вас ничто не останавливает в этот период. Хотите свадебное платье такое? Пожалуйста. Хотите такую свадьбу? Хотите... Вот что вы хотите, туда пусть вас, вот, ваше воображение и ведет за собой. Замечательно. Включайте, в любом случае включайте свое воображение. Не останавливайтесь на таком, на стандартах на каких-то. И терпение, карта терпения, которую, ну, да, даже добавлять нечего, то есть будьте терпеливы по отношению и к себе, и к другим, и к окружающим, а особенно к нашим близким, мои дорогие. Ну что ж, мои дорогие, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь и до новых встреч. До свидания.